Наша инициатива была пойти именно к населению, в город выйти за рамки университета. И мы с такой инициативой вышли к администрации метро, станции имени Габдулы-Тукая. И после того, как мы там выступили, к нам стали обращаться администраторы других общественных заведений, так скажем. Благодаря этому мы еще съездили в аэропорт имени Габдулы-Тукая. И ну, даже такой вот момент, что после этого еще нам написали с главпочтам, приходите к нам, с спойте